Бросок гадюки. Что делать, если вас укусила змея? Препарат для замедления старения в лабораториях КФУ. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Амир Ахтямов. Директора Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиля Хайрудинова наградили медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ накануне подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. На протяжении долгих лет Рамиль Хайрудинов активно участвует в деятельности Российского исторического общества. Одно из важнейших направлений работы — проведение совместных исследований с представителями других университетов России. Летняя жара приводит к повышенной активности змеи. Как вести себя при встрече со змеей? Какие виды опасны? И где в Татарстане следует быть наиболее аккуратным? Смотрите далее. Россияне не понаслышке знают о змеях, ведь еще со школьной скамьи каждому известно. Их следует остерегаться. На территории Татарстана обитают преимущественно четыре вида змей. Обыкновенная медянка, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и степная гадюка. Первые два вида не ядовиты и особой опасности для населения не несут. А в вот оба вида гадюк представляют угрозу, поскольку обладают ядовитым секретом, который при укусе вводится в организм человека и вызывает самые разнообразные негативные эффекты. Встретить их можно не только в лесу, вдоль рек и на опушках, но и на дачных участках и в городских парках. В Татарстане обыкновенных уже чаще всего можно наблюдать на берегах водоемов, например, у реки Казанки и в окрестностях озера Кабан. Если говорить о встречах с ядовитыми змеями, то ближайшие участки, где можно встретить этих змей, это Зеленодольский район, там имеются гадюк, Пестречинский район, Лагишевский район, то есть те места, где имеются подходящие биотопы и где имеются очаги распространения этих змей. Самая лучшая защита от змеи – это внимательность и осторожность. Если вы видите змею, ни в коем случае ее не трогайте, самым лучшим вариантом будет просто пройти мимо. Эти пресмыкающиеся отличаются тем, что никогда не нападают на человека с целью съесть его или укусить. По словам экспертов, все те зафиксированные случаи укусов гадюк обусловлены небрежным отношением, когда человек может наступить или просто нагло схватить змею. Тем не менее, несмотря на их неагрессивность, специалисты все же советуют приобрести особую одежду и обувь, которая будет препятствовать нежелательному укусу. В большинстве своем это крепкие ботинки с высоким голенищем и плотные широкие брюки, которые позволят обезопасить человека от броска змеи. При укусах гадюк рекомендуется больному наложить давящую повязку, ни в коем случае не какой-то давящий жгут, а именно давящую повязку, на пораженную конечность, ее необходимо иммобилизовать, то есть, чтобы конечность была зафиксирована в неподвижном состоянии. Ранку желательно промыть, протереть каким-то спиртосодержащим раствором для обеззараживания, при этом марганцовка не рекомендуется. Рекомендовано обильное питье, больного необходимо перенести в тень. И, соответственно, можно принять какие-то антигистаминные препараты, но в простейший случай это супростин. Исходя из вышеописанных правил – обильное питье, неподвижность, прием противоаллергических средств и накладывание повязки – это все, что нужно, чтобы оказать пострадавшему первую помощь. Затем его следует доставить в медучреждение, где ему введут специальную сыворотку и проконсультируют насчет дальнейшего лечения. Карина Саяхова, Универньюс. До недавнего времени всего два российских вуза имели направление подготовки специалистов в области сурдоперевода. Квалифицированных специалистов крайне мало, а спрос на них растет с каждым днем. Казанский федеральный университет в ближайшее время откроет новое направление бакалавриата «Русский жестовый язык». Подробности смотрите в сюжете Елизаветы Никитиной.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 С 15 по 17 августа в Елабужском институте Казанского федерального университета пройдет 12-й международный фестиваль школьных учителей. Площадка организована Казанским федеральным университетом при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Цель фестиваля – это обмен опытом организации школьного образования. В рамках программы трехдневного форума участники смогут посетить лекции, мастер-классы, дискуссионные панели, круглые столы, научно-образовательные акции, выставки учебно-методической литературы и экскурсии. Фестиваль примут участие более полутора тысяч педагогов, ученых и специалистов в сфере образования из России и зарубежья. Аспирантка Казанского федерального университета получила миллион на разработку препарата для замедления старения. Все подробности узнавала Алина Красильникова.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 Казанские студенты разработали уникальный телеграм-бот для поиска работы. Как зародилась идея проекта и по какому принципу отбираются вакансии? Все подробности смотрите в сюжете Маргарита Михайловой. По данным исследования Высшей школы экономики, больше половины российских студентов вынуждены совмещать учебу и трудовую деятельность. При этом найти подходящую вакансию крайне проблематично. Именно поэтому команда казанских студентов разработала Телеграм-бот «Опять работа» для быстрого поиска работы. Это был очень долгий, очень кропотливый процесс работы с разработчиками. Это было ужасно, но мы справились. Быстро и просто. Найти работу можно в два клика. Все, что нужно, запустить бот и поделиться с ним контактными данными. ХРУ, Авито и другие платформы, они очень сложные, они очень какие-то такие доисторические и так далее. Поэтому мы решили сделать что-то свежее, что-то трендовое и классное, для того, чтобы студенты могли легко, э, с кайфом искать себе работу. Команда разработчиков регулярно проверяет сотни вакансий и публикует их в дочерних телеграм-каналах. Подписаться на них можно, запустив бот.